Слава Богу, вы живы. Выпей от траву, тварь. Ой, выпей, выпей от твары с трав. Вчера папа вернулся с работы пьяным. Ватикан в шоке. Может быть, я сбегаю? Дождь, Виталь, только ты поторопись-ка. Это кто поторопись-ка? Я, я, между прочим, сам согласился бежать. А ты обзываешься. Да ладно, Виталь, ты не знаю, как-то попроще к этому относись Ребят, представляете, я вчера к Путину ходил. Че, прямо так и ходил к Путину? Просто взял и к Путину. что такое говоришь? Просто взял и пошел к Путину. Конечно, не просто так. По пьяни. Моя девушка склоняет меня к браку. А вы знаете, я против брака. Меня пугает процесс, когда мне нужно что-то подписывать в присутствии свидетелей видеокамеры, когда в углу рыдает моя мама. Ну поставьте хотя бы музыку, я не знаю. У вас есть что-нибудь из Пугачевой? Есть. Ха, Кристина Арбакайта. Я только что переустановил систему на компьютере. И что с того? Была XP. А стало? А Vista Baby. В Камызяке найден мальчик, воспитанный камышом. И то, если бы он не шумел, его бы вообще не заметили. Неожиданно упал курс доллара. Вчера за один доллар давали только в Рязани. Кто у вас на Че? Чеушеску. Чеушеску. Чеушеску. Да при чем здесь чеушеску? Понимаете, мне кажется, что дети начали забывать румынского диктатора. Владикавказ, продуктовый магазин на Рублевке. Хлеб свежий? Да, завтрашний. <связь> Ассалам увалейкум! Ah, national Geographic! Geographic national. Госнаркоконтроль оплашал. Как объяснил глава госнаркоконтроля, это был мой косяк. Алкоголик Степан пошел в лес, чтобы посетить Белок с ответным визитом. Пойдешь за меня. Куда? В армию. Как вам наш президент? Он молодец. молодец. Такую страну заимел. <звы> Еще не заимел. Это пока так. Легкий Путин. <звы> В КВН что самое главное? Это дружба и юмор. И все это мы делаем только для зрителя, который пришел сюда посмотреть на очередной день рождения кв Слушай, ты заткнись уже в конце концов, а? Что ты там пургу несешь какую-то здесь, мозги компасируешь, елки-палки? Самый умный, что ли? А что ты мне это говоришь? А как я ему-то скажу, ты че? А что мне, что ли? Выйди, покажись. Если ты чудище страшное, будешь мне братом. Если ты тварь омерзительная, будешь, ну, я не знаю, троюродным братом. А если ты диктатор Пиночет, то будешь отвечать за все свои кровавые злодеяния. Давайте Митю разыграем. Давайте мы вместо лимонада в стакан нальем водки. А давайте меня так разыграем. Теперь иди к ермонику. Ага. Лизни его. Леонид, вы самый лучший в мире актер. Лизнул. Да. Парни, а вы знаете, какой в латышском пиве единственный недостаток? Дорогая водка. Наличие в нашем выступлении шутки другой команды? Говорит о том, что на пути к золотому Кевину мы не остановимся ни перед чем. А где в Сочи можно снять квартиру за 100 рублей? Здесь недалеко, в 1976 году. Что же стоите, садитесь. В ногах правды нет. Но нет ее и выше. Я сказал, вот увидите, пройдут годы. И я оказался прав, годы прошли. Я поскочу вперед и догоню их. Ты, Никита, поскочи назад и задержи их. А ты, Сашка, поскочи на месте и подожди нас. Вы нам что-нибудь покажете? <связь> Гоголь? Что, Гоголь? Э... Гоголь подойдет? Подойдет. Ну, подождем. Неожиданный переход Василия Березуцкого из московского ЦСКА в Мадридский Реал потряс футбольную Европу. Все-таки это первый в истории пеший переход футболиста на такое расстояние. Спонсор нашего выступления «Интим салон «Дикие кошечки». Не Газпром, конечно, но мечты тоже сбываются. Да там, понимаешь, такая ситуация. А, беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь? И, вот, и как отрезало все. понимаешь? Ребята, хорошо тут, хорошо! Правда, немного прохладно? Вон! Посмотрите, как синички нахохлились. Ха, это не синички нахохлись, это ж насенячились. Ты что, меня не боишься? Послушай меня, я в Махачкале три года свининой торговала. я ничего не боюсь. Анастасия, свиста моя! Вы почему целуетесь? Ах, Сережа, это последний русский! Щенок! Щенок не нужен недорого Адам. Сколько вы весите? Ну, 135. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135-90 это 45 килограмм. Ну я не знаю, можно ногу отрезать. От создатели моих родителей. От бабушки, что ли? Да! Смотрите на! Возьми. Ну, чуль, не дождалась меня. Шел бы ты, отец, отсюда, сейчас такой замес начнется. Давайте вам по стакану. Мне половинку. А что, половинку-то? Ну я же на антибиотику. А, ну да. Темно. А Рамтик, а Ермольник смеется? Да, да, смеется. А Константин Львович смеется? Над умирающим человеком? Нет, конечно. Ты что? Анекдот! Коля, сядь! Отвали! Поймал как-то царь русского полика и Коля, И принесите мне каждый по-любимому цветку. Русский принес ромашку. Коля, ну хватит, в конце концов! Лысый, отдай сюда буян все. Фигня, а не поминки. Скажите, я в Воронеж правильно еду? Я не знаю. Это сугуб твое решение, я бы не ехал. Друзья, у нас в Мурманске есть атомный флот. И к нам никогда не приезжал президент Барак Обама. Вот если бы были более опытной командой, мы бы как-то это, конечно, связали в шутку. Ну, пока просто информация. Если на велотренажере крутить педали обратно, то можно потолстеть. Дело в том, что я промотал все свои состояния, и теперь долгу на мне шесть тысяч золота. Я нашел четыре тысячи, но мне не хватает еще двух. Я не знаю, где их достать. Ах, князь, я помогу вам. Вот, две тысячи ровно. Господи, зачем я втянул тебя во всю это? Ты же молода, красива, ты могла уехать на эти деньги за границу и жить здесь штука восемьсот, что ты мне втюхиваешь? Вам не кажется, что мы изменились? Мы забываем наши корни, мы не помним прошлого. Взять, к примеру, Эраста Фандорина. Мы перестали называть детей Эрастами. Я не перестал. А чего они мне машину поцарапали? В ветреную погоду Шотландская армия выглядит еще более устрашающей. Белорусские футболисты после игры остаются на поле и показывают зрителям голы, не вошедшие в матч. Поздний час. Половина первого, второй с бензопилой. К столу, любимые, вас чудо ждет. Что за хрень ты приготовила? Заткнулись и жрем. Шеф, шеф, там ваша дочь на проводе, что сказать? Скажи, чтоб слезла, обезьяна что ли? Можно я вас напоследок чмокну? Валяй. Чмо. Подходит ко мне младшая сестренка и говорит, Коля, а, вот в библиотеку, принеси мне пастернака. Вопрос. Это надо мне такое сказать, а? Сходи туда, не знаю куда. Принеси то, не знаю что. Миша, я влюбилась в вашу попу. Кто же вы по гороскопу? И спереди ништяк видон, по гороскопу скорпион. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в посад. <звы> просим обращаться в нашу веру. Давно хотела тебя спросить: тебе никогда не приходило в голову копье? Где народное зерно? Да, вопросы из бронхов. Да уж, не из легких. Латыши, мы ж с вами в одной стране жили. Ну вы с нами нет, но мы-то с вами, да. Да, вот было время. Я еще тогда футболом занимался. Дим, а ты чем занимался до того, как ребенок родился? Сексом? Не подскажите, чем конкретно мы перед моей смертью заниматься будем? Я дам тебе несколько подсказок. К этому обычно очень долго готовится. Ага. Это происходит в основном ночью. Ага. Одни этого хотят, а другие боятся. Но все равно, рано или поздно это произойдет. Вау! Мы будем бомбить Ирак. Что делать ты будешь? Да, думаю, в забою уйти. Ой. Там так хорошо. У меня там тесть живет. Что нам делать, если мы вдруг подплывем? Какула! Какула! О, брат, к акулам лучше вообще не поплывать. Если вас окружили кокулы, надо их так, я не знаю, водичкой аккуратненько так вот, я не знаю, ручками что-нибудь. -то. Тогда все вместе давайте вот так их вот аккуратненько так, плавочками их так. И уже мимо них на платный пляж, где какул нету. Все-таки, что не говоря, рыбалка сближает. Это да. Стирает все границы У -у -у. между людьми. Вот ты, Саш, сколько на КВН зарабатываешь? Вчера в рамках программы поддержка автопрома правительство разрешило автовазу торговать наркотиками. Иди направо! Здесь слон спит! Лена, ключ под слоном. Что дальше? Ставь ключ в отверстие. Ставила. Что происходит? Слон проснулся. А почему у вас на скатерти сигаретой вы же на слово «помогите»? Потому что у нас не курят. Западло, ребята! Взяли и над сценой приподняли! Шарик, символ НТВ! По заказу ОРТ! В Советском Союзе секса не было, и вот он вернулся! Здравствуйте. До вечера. Претензий нет. Сегодня виделись. Секс. Здравствуйте, вы верите в Бога? Нет. Тогда купите кокаин здесь. Век. Пап, а ты в школе дрался? Конечно, дрался. А ты всех побил? Конечно, всех. А можно тебя попросить, чтобы ты больше не приходил к нам в школу? <смех> говори. Говори, говорю. Говори. Кому говорят, говори? Вот ты говоришь. Говори, говори. А как я буду говорить, если ты все время говоришь, говори, говори? Вот смотрите, семиметровые ворота. Сычев дает пас бесчастных, и бесчастных с двух метров не попадает в семиметровые ворота. Не попадает? Не попадает. И эти люди обвиняют меня в фашизме? И собрал чудотворец ГУС сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов в юродивых. <плес> Кавалерию марадоноподобную. Сержант Потехин, выйдите из машины, откройте бумажник. Вы, наверное, имели в виду багажник. А я что, бумажник сказал, что Постоянно опережаю события. Скажите, у вас Гоголь есть? Не есть, а читать. Библиотеки нельзя есть. И тишина должна быть в библиотеке. Тихо я сказал, или я тихо сказал? Добрый вечер. Я недоволен тем, что происходит на Западе, поэтому буду матом. Неизвестный позвонил в Госдуму и сказал, что в ней заложен смысл. К счастью, приехали специалисты и выяснили, что никакого смысла в Госдуме нет. Кстати, есть что выпить? Да, жесть молочка хряпне. Молоко пойло для лохов. Кефир есть?